Как? Вы ошибаетесь. Это просто понты. В страсти, у людей в страсти есть такой способ утвердиться в жизни. Это понты. Это понты. Есть такой способ утвердиться в жизни, делать вид, что у тебя все хорошо. Надо хорошо одеваться, сделать европейский ремонт, машину себе какую-то заработать и так, ездить так. Ну, у меня это нормально, ну что? Ну как может быть нормально все, если тебе скоро помирать, понимаешь? Скоро помирать, а когда человек помирает, то у него вот, вот так нога так... Всё? Что? Везет, мне вот в жизни везет больше. Мне в жизни больше везет, потому что каждый день молюсь, и я когда сдаю экзамены, у меня в сердце радость открывается. Я вот сегодня в Волге стоял 20 минут, шейке вот так ветер дует. Я до этого ездил к маме, ее навести детей. около 5 часов машиной провел. И у меня вот так все тело прибежало от этой машины, я встал в Волгу, встаю в Волге, и чувствую, как вибрация вся уходит. Смотрю на солнце и молитву читаю. И когда я молитву прочитал, 20 минут читал, читал, постепенно тело успокаивалось, оно сначала замерзло, потом разогреваться начало. Потом сердце радость такая. Я думаю, я хочу эту радость людям отдать. Пускай Бог сделает так, чтобы эта лекция была успешной, чтобы люди поняли, о чем я хочу сказать. И я радость чувствовал ответ. Назад это почувствовал. Я почувствовал вот эту реку Богу, ее энергию, что она такая добрая по природе, такая река. Она дает вот это благословение людям. Мне повезло, что я вот это сделал сегодня. Но что вы понимаете под везением? Такую свинью, которая лежит, такая. Не были мы ни на каком-то нас здесь неплохо кормят. Так что ли? Это везение, по-вашему. Что человек такой весь помечковый такой, да? Хомячковый такой на бантан такой. И он типа, ну у меня все классно. Да но у не все. Он так считает просто потому, что он тупой. У всех здесь нет ни у кого, ни, здесь не все не классно, понимаете? Люди обязательно все у них, у всех людей копятся болезни. У каждого человека по 4 вида хронических заболеваний копятся постоянно в организме. Это то, что я увидел, изучая тонкое тело. С самого рождения у всех людей купится четыре вида сразу, хронических заболеваний. Вот. У каждого человека в жизни есть тяжелые периоды, у каждого абсолютно. Препятствия обязательно, это хорошо, это значит, мы живем, живые. У трупов нет препятствий. Пока человек живет, у него всегда препятствия в жизни. Он движется вперед, всегда препятствия, потому что время, оно... Сдаёт, заставляет нас сдавать экзамен. И человек, когда духовной практикой занимается. Когда вы, я не мужском образом. святого человека. Нет, вы никому не изменяете. А вы в сердце свое спросите, вы изменяете или нет? Нет, конечно Вы имеете право любить Бога. И это не является веком. Потому что это любовь к Богу, она дальше даст любовь всем остальным. Вы когда наполняете свой водоем сердца, то из него ручейки идут ко всем родственникам сразу. Вы должны обязательно об этом думать. Вы наполняете всех, все становятся самодостаточными. Удача означает что когда человек с источником счастья уже связан в своем сердце, дальше счастье по всем распределяется. Вот мне не надо к маме было ездить, чтобы ей счастье отдавать. Я и могу отсюда это делать. Если я помолился, чистота в моем сердце возникла, я о ней вспомнил, и эта память постепенно начинает улучшаться, улучшаться, и я чувствую чистую связь, и чувствую, что с мамой все хорошо. Понимаете, о чем я говорю? Это называется внутренний труд. Удача приходит из этого внутреннего труда. Вы немножко поотвечали на вопросы? Как быть, когда муж семью деньги приносит, но не собственно, видите, аж напечатала, чтобы увидела или иначе, ну невозможно жить с котенкой. Вот, как быть, когда муж семью деньги приносит, но не собственно заработая, а те, которые дает свекровь, а свои не зарабатывают. А свекровь любимого сыночка жалеет, и дает ему столько, сколько нужно, чтобы он не голодал. Как менять себя, вот потом она знает, что я отвечу, поэтому она спрашивает, только ли молитва поможет. <смех> Молиться не хочется. Я могу как-то еще изменить свое поведение. А мы не можем изменить свое поведение. Вот даже невозможно черты характера воспитывать все хорошие, потому что черты характера даются как наказание. Вот почему тебе даны плохие черты характера, что ты мучился. Это наказание. Как же мы можем наказание изменить? Я же сам не могу из угла выйти. Меня в углу поставили, раз пошел. Стоять, назад. Нам же специально дали это наказание, чтобы мы и победили себя в сердце. Ну, кроме молитвы нет вариантов. Есть вариант чтения священных писаний. Дальше. Служение возвышенным людям в своем сердце. Пожертвование, там, благотворительность – это все внешние дела. Но внутри сначала сердце должно для этого созреть. А это означает молитва или сердечная работа, в которой вы не верите. Почему у мне такие вопросы такие? У вас нет опыта, вы не знаете, что это такое. Я могу вам привести пример. Вот из-за того, что у меня есть этот опыт, вы приходите на лекцию. Если бы меня не было, вы бы не приходили, бы. столько людей бы не пришло. Почему? Потому что это работает же, поэтому и приходит. Так это или нет? Что работает? Я сам молюсь, и вы сейчас поглощаете, кушаете мою молитву. Надеюсь, пошли домой. Я не против. Я не против этого. Я просто вам этим примером показываю, что так же нужно делать и в своей жизни самому человеку. Но самая большая лень в нашей жизни – это лень к молитве. Нам страшно лениво это делать. Мы хотим счастья, мы не хотим трудиться над Душой, над своей. И поэтому мы ждем, когда поможет кто-то другой. тот другой не будет помогать нам. Нам придется самим сдавать свои экзамены. А иначе может только привести пример, как это делать. Он может передать свой опыт, но делать вам самим придется. И чтобы можно было делать, для этого надо общение, вот такое возвышенное общение, а не дает силы. Вы на лекцию пришли, получили силы, потом дальше опять трудитесь над собой. Потом пришли куда-то послушали лекцию, духовную музыку послушали, опять получили силы, опять трудитесь над собой. И так человек должен жить. Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь. Держи льняйку в черном теле и так далее. Понимаете, да, о чем я говорю? Это правильный путь в жизни. Других путей не бывает, просто не бывает. Не пытайтесь искать. Это невозможно. Эта жизнь предназначена только для сдачи экзамена. Сдача, да, это и есть молитва. молитва, да. То есть смотрите, что такое сдача экзамена. Я устанавливаю отношения со святостью, наполняюсь ей и отдаю другим. Правильно это настраиваться на святость. А что касается веры, то вы, выбер, вы должны выбрать сами. Допустим, вот вы замужем? Нет. Выходите сюда. Давайте так разворачивайтесь. Улыбайтесь. Кто не жена, поднимите руку. Кому девушка понравилась, лет житеру. Кому понравилось? Вам понравилось, да? За него замуж выйдете, нет? Нет, стоп, стоять. Вы меня спросили, какая молитва. За него замуж выйдете? Нет. Нет? А зачем тогда? Ну и что? Вот вы меня спросили, какая молитва. Но вы Если я сейчас скажу, такая молитва, садитесь сюда. Спасибо вам большое. Спасибо вам <плодисмент> Мои хорошие, Бога человек выбирает не на одну жизнь. Это надолго. Когда человек. Спасибо вам большое, что вы такая смелая. Благодарю. Но видите, Бог вас увидел, Он вам даст мужа теперь. Смотри, придумал Олегинач на сцену. вы про молитву спросить, Вы спросили о вере. Это правильно. Но вы должны понять, что это награда. Вера — это награда. Нужно пройти путь до своей веры. Вы должны пройти путь, потому что когда вы выберете веру, ее уже не поменяешь на много жизней. Мужа Можно поменять в течение одной жизни, а веру не поменяешь. Поэтому, если Олег Геннадьевич вам веру какую-то предложат, это неправильный путь. Вы должны сами найти. А она техника молитвы связана с верой всегда. Потому что есть разные настроения. Вера. Почему есть разные веры? Потому что люди верят в Бога по-разному, в разных настроениях. Вера в Бога означает любовь. Любовь. У каждого человека свой способ любить. Кто-то любит через покаяние, кто-то через радость, кто-то через танец там, и так далее. Поэтому существуют разные способы отношений с Богом в зависимости от разных способов любить. И Бог дал разные веры поэтому, потому что есть разные способы любить. Вы должны пробовать молиться и искать свой способ любить Бога. Когда вы найдете свой способ, он войдет в рамки какой-то веры. И там же будет техника молитвы потом. Техника — это глупо. Точно так же, как техника секса это глупо, если нет любви, хоть как-то там технику вырабатывай, не будет у меня ничего хорошего, это просто трение кобочку и палочку, понимаете, все там нет ничего, это механика просто, но если человек любит, то у него появляется счастье, поэтому секс сам по себе не дает никакого, это не бестолковое занятие, если ты любишь, ты и так любишь, а если не любишь, то и секс не поможет. Таким образом, техника не помогает. Техника это не любовь, это просто механика. Как трава молитву, правильно? Надо зайти в алтарную пункт так... от полы, пошел дальше, но отдаль посмотрел, перекрестился и ушел. Не знаете, я зашел разок в кран, поклонился, потом подошел к алтарю и думаю, я поклонился или нет. Я не помню, представляете? Я не помню, поклонился или нет. Это означает что тупой, как баран, просто и все. Это техника. Сердце ничего не сделало, просто зашел и пошел. Это техника. Техника это тупое занятие. Как правильно признаваться в любви? Надо технику изучить. Понимаете? Признаваться в любви ⁇ это не техника, это сердце. А сердце, оно должно открыться. Я люблю тебя! Я тебя люблю! Понимаете? Открыться должно. А для этого надо плакать в сердце. Чтобы оно открылось, нам надо плакать в сердце. Сердце должно плакать сначала. А плакать не хочется. Вот в этом проблема. Мы не хотим сердцем трудиться. Поэтому мы и спрашиваем у кого-то, какая у меня вера. Он тебя называет твою веру, потом оказывается, что он тебя обманул. Куда-то завербовал в секту. Ты ищи сама свой путь. Ищи сама свое сердце свое, пытаясь открывать высшей силы. Кто святой человек для тебя, ты сама знаешь. Никто не сможет, никто не сможет помочь. Потому что отношения с Богом еще более интимные, чем с мужем. Видите, я вам показал человека, говорю, вот иди с ним. Говорит, нет, нет, они, а, значит, все точно не пойдут, сто процентов. Представляете с Богом отношения еще более интимные, чем с мужиком. Как же вы меня спросили? Не надо такие вопросы задавать. Ищите сами. Это ваш путь. Я могу только поделиться своими знаниями. Итак. Вот здесь Как можно понять, твой мужик или твой? Кто спрашивает? Как можно понять, твой мужик или твой? А? Как проще? Да с Богом любви больше гораздо, чем с мужиком. Когда человек Бога любит, у него такое там сердце происходит. Вы не представляете даже? Мужик отдыхает вообще. Любовь к Богу она миллиарды раз больше счастья приносит, чем к мужу или к мужчине. Путь, когда капелька любви падает откуда-то, тогда в сердце появляется вот это вот чувство пути своего. То есть сердце выходит. Как? Да, то есть вам не надо выбирать веру. Вы вообще даже не понимаете, зачем это надо. Вера означает духовное знание, то есть есть духовные школы разные. Человек должен дойти до того понимания, что ему надо учиться у кого-то этому, потому что сначала человек вообще не понимает, что этому надо учиться. Он пробует. Вычитать и умножать. Но человек сначала просто пробует вычитать, и умножать. И он еще в яслях находится. Он не знает, что нужно учиться чему-то серьезно, у кого-то. Это потом он просто понимает, что ничего не получается. Надо учиться. Рисовать самому не получается. Нужно у кого-то учиться. Это уже уровень развития личности. Ну ладно, давайте на, на тему нашу пойдем беседовать дальше. Это наша тема. Семейные отношения. Сейчас я открою свой план. Пока нет, уже все. Сейчас у нас будет немножко теории. Итак, мы вчера говорили о предназначении мужчины и жирности, женщины, о потребности мужчины и женщины, обязанности мужчины и женщины, различия психических функций. Сегодня мы будем говорить о, о том, что происходит у нас сейчас в нашей жизни, как сохранить свою семью в современном обществе, особенности воспитания детей, как влиять на семью карма и ее членов, особенности отношений к нашему рейдам что происходит с семьей в наше время. Смотрите, что значит наше время. Наше время это значит, что у людей атрофировались способность работать над собой. Если у женщины атрофируется способность работать над собой, она все время телевизор смотрит дома, она в интернет что-то делает, в компьютерные игры там играет, смотрит телесериалы Санта-Белигарду, 567 серию. Вот. Ну, то есть, она просто проводит время зря. То есть, она ну, не работает над собой, не трудится в своем сердце. Какой результат? Результат такой, человек начинает плыть по течению. По течению означает туда, где меньше всего сопротивления. Как мы говорили, для женщины меньше всего сопротивления там, где на работе. Дома тяжелее, потому что там нужно трудиться. Поэтому женщина в основном и склонна идти в сторону Найти себе работу получше, устроиться, квартирку найти себе, машинку там купить. И вот так вот жить. А потом кто-нибудь приклеится. Это вот она так думает. То есть она настроена на то, чтобы идти по, по наименьшему сопротивлению. То есть она ищет себе такой путь, в котором ей будет легче. А легче женщине, естественно, не дома. Не в работе над собой, в отношениях. А просто там, где она отдыхает. А отдыхает, она на работе. Дома лучше. Есть другая категория женщин. Они даже работать не хотят. Они дома сидят в одиночку, и у мамы, у, мам, у пап просят денег. Вот. И тоже не, не работают над собой ничего, просто постель это самое лучшее место для женщины, для жизни. Это не про вас, да? А что про вас? То есть, вы хороший человек, да? Но, значит, у вас счастливая жизнь получилась, если вы хороший человек. а? Счастливая. Зачем на лекцию прислаживать? Еще счастливее? Чтобы была еще счастливее, надо начать трудиться над своим сердцем. Когда человек начинает трудиться над сердцем, он понимает, что он не такой хороший. Понимаете, Олег Геннадьевич внутрь смотрит, можно ему не рисовать. Знаете, Олег иначе внутрь смотрит, он видит там, что внутри находится. Поэтому и он знает вас по-другому немножко. С разных сторон. С разных сторон. А внутри все плохое в основном, мое хорошее. В основном все плохое. Хорошее мы все наружу вытащили. Только что хорошее есть, мы показываем, шоу-бизнес устраиваем. А плохое все мы не знаем даже про себя, мы не знаем свое плохое. Понимаете? У каждого человека есть много плохого внутри. Но это тайна для нас. Мы не хотим с этим работать, мы хотим наслаждаться жизнью. Что? Место дома. Да, согласен. Я говорю о том, как женщина обычно себя ведет, чтобы, ну, чтобы избежать трудностей. Обычно она бежит от работы, или она бежит в доме, внутри дома, взрывается в ноту, села и так, думает, когда мужик появится, а мужик не появится, потому что ты ничего не делаешь, тебя нет в этом деле. как он появится. Венец безбрачия — это венец современной жизни Бред, да? Потому что женщине, которой предназначено безбрачие, Бог ей дает также знание о том, что ей надо жить в монастыре. Потому что есть два вида счастья в этом мире. Одно счастье духовное, а другое счастье тоже духовное, но в материальном обществе. И счастье духовное в духовной среде — выше, чем счастье духовное в материальной среде. Другими словами, женщина, которая предназначена для монастыря, в своей жизни, когда она начнет трудиться, получит в тысячу раз больше счастья, чем женщина, которая предназначена для семейной жизни. С этой точки зрения нет такого, что женщина только предназначена для страдания. Человек не рождается для страдания, он рождается для сдачи экзаменов. И он получает тот объем работы, который ему надо, совершить, чтобы быть счастливым. Должен трудиться. У него есть объем работы у каждого человека. Некоторые люди думают, что в этом мире нет счастья. Это означает, что они настолько ленивые и настолько отупели в своей вене, что они даже не понимают цель человеческой жизни. Да, некоторые также умирают и рождаются вновь в следующей жизни. И опять, и опять, и опять. И это приводит потом к животным формам жизни. И приходится бегать уже, хвостиком бегать дальше. Почему мы забываем? Потому что это вид наказания. Если человек помнит свои прошлые жизни, то он таким образом уже точно защищен от ошибок. Но мы не имеем благочестия жить защищенными от ошибок. Вот некоторые говорят, если Бог есть, почему мы его не можем увидеть? Потому что если ты его увидишь, ты уже точно поймешь, как надо жить. Но ты этого не недостоин. Для этого надо прилагать усилия, чтобы увидеть святость увидеть Бога. Некоторые люди считают, что святых людей вообще нет. Почему они так считают? Потому что они недостойны знать об этом даже. Они недостойны знать о чистоте человеческой. Не то, что о божественной. Понимаете, если человек что-то не видит и не чувствует, это значит, что он этого недостоин. Мы не помним, значит, мы недостойны помнить просто все. Это такой уровень нашего развития. Видите, первое знание человек получает о том, что он греховен. Это самое первое знание. Это горькая периодия, самое первое, которое дает возможность развиваться. Пока женщина думает, что она вот прямо подарок, это мужики все плохие вокруг, не соображая, она не сможет выйти замуж на знание. Потому что подарок кто достанется, другой подарочек. Смотрите, как получается. Если женщина очень гордая собой, она считает, что она совершенная, тогда она находит в себе такого же мужика гордого, который считает, что он совершенный. И потом два совершенных начинают друг друга нервно мотать, потому что они не, оба не могут уступить. Видите, вы головку почему опустили? Потому что что-то вспомнили, наверное. Нет, еще пока не вспомнил. Я вас ни в чем не пеняю, хороший. Конечно, вы хорошие, сто процентов. И вы женщина, вы хотите для ребенка жить, все нормально. Я здесь, понимаете, здесь делаю крутой вид и пытаюсь как бы вскрыть наше сердце, наши сердца. Я пытаюсь объяснить, что внутри есть недостатки. И когда человек это начинает понимать, ему легче жить становится. Вы и так все понимаете. Никак я не постучусь для вас пока. Никак не достучусь. Поймите, что пока мы будем думать, что я хороший, у меня все хорошо, это не даст возможность дальше двигаться вперед. Потому что это означает, что внутренней жизни нет. Внутренней жизни не означает, что человек посмотрел в свое сердце и что он там видит в первую очередь сначала. Внутри себя, что он видит. Я очень серьезно молился, очень серьезно думал о Боге и просил показать меня изнутри. Господь показал меня как душу, маленькую душу. Я увидел себя как маленькую душу, которая окружена, вы знаете, противным, противным таким веществом, клейким, таким едким, желанием эксплуатировать этот мир и наслаждаться им. Это выглядит так противно и жутко, что мне аж просто плохо стало вообще. То есть я увидел свою сущность внутреннюю, что я душа чистая и светлая, но окружена этой вонью. И эта бонья, она затмевает у меня разум, то есть она не дает мне понять даже, что у меня недостатки есть. Иногда боли столько много, что человек даже не может даже представить, что у него есть какие-то недостатки. Это означает полное невежество, понимаете? И когда человек полом невежестве находится, он не может вот с этой войной уже дальше справиться. Он не может с ней работать, убирать ее. Потому что, чтобы что-то убирать, надо это увидеть. В йоге есть такое правило, йог, чтобы победить судьбу, он должен ее сначала увидеть, свою судьбу, потому что нужно понять, с кем ты работаешь. Чтобы что-то сделать, надо что-то по полу ходить, надо сначала увидеть пол. Если ты ее не увидишь, ты споткнешься и упадешь. Так и в работе над собой. Человек сначала должен увидеть объем работы, увидеть свои недостатки. Но проблема в том, что мы тупо утверждаем себе и другим. Я хороший, я хороший, я хороший, я хороший. Но если ты хороший, тогда шансов нет тебе победить судьбу. Нет шансов просто. Если мы увидим свои недостатки, мы будем их исправлять. Исправляя свои недостатки, мы сможем улучшить свою жизнь. Приходит время, допустим, женщина исправляет свои недостатки до такой степени, что уже появляется стопроцентная гарантия, что она выйдет замуж, и тут же появляется рядом человек. В этом мире нет случайности, нет того, что нас никто кто-то не замечает. Все здесь закономерно и четко работает. Если чего-то не получается, значит, я не делаю. Я просто зря живу, я просто жду, зря провожу свое время. Вот это бывает в этом мире, что люди просто зря проводят свое время. Это бывает. Я когда домой сегодня приехал, я маме в глаза смотрел, и она мне рассказывала, как ей тяжело жить там, то все. Я говорю, мама, о чем это говорит, что ты вот сейчас мне расскажешь, что ты зря проводишь свое время, тебе уже 66 лет. Тебе надо реально сейчас начать серьезно думать о Боге. Она говорит, Олег, а, я понимаю. Надо, значит, делать это, если ты понимаешь. Вот мы с ней поговорили. Я приехал на пару часов с ней поговорить. И вот мы об этом говорили. Что жизнь проходит зря. Когда жизнь сидел, человек обустраивается, человек свои нужды удовлетворяет жизнь. Человек заботится о своих потребностях. И это значит, что жизнь проходит зря. Потому что он делает только животную форму жизни, осуществляет. Заботится о своих потребностях также и хомячки. Птички тоже ищут корм, они тоже любляются, точно так же, как мы, создают гнездышки, детишек воспитывают, все то же самое, разницы никакой нет. И любят они также сильно своих детей. Но при этом человек рожден не для этого, он рожден для того, чтобы понять... То, что реально является настоящим, настоящим является чувство, что душа. Душа означает, хочу себя отдавать другим, хочу заботиться о других, хочу служить, хочу поверить в святость, хочу прощать, просить прощения. Вот это то, для чего человек рожден. Ни одна собачка так не может делать. Она всегда себя считает хорошей и правой. Кошечка всегда самая лучшая и самая красивая. Ей не докажет, что она плохая.